Oh. Здравствуйте, уважаемые участники. Здравствуйте, Александр. Всех рад приветствовать на нашем новом вебинаре вместе с Александром. Возвращаемся после небольшого перерыва. Накопилось много вопросов. Очень интересно послушать мнение Александра по текущему рынку, по текущим, по разным бумагам. Ну и в целом по текущей ситуации, что происходит у нас на рынках. Прежде чем мы перейдем к теме вебинара, да, как всегда, я напомню, что о рисках. Да, важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках, она связана с рисками, будь то трейдинг, будь то инвестиции, всегда нужно разобраться с теми рисками, которые могут быть. Мы об этом тоже говорим в ходе наших выпусков, об этом и всегда об этом помните и принимайте этого внимания. У нас есть участники, кто присоединился впервые к нам на эту сессию. Пару слов скажу про компанию Admirals. Мы являемся брокером, работаем в разных юрисдикциях. Не так давно мы получили лицензию в Канаде, не так давно мы получили лицензию в в Южной Африке, поэтому мы работаем глобально на разных рынках и всегда даем возможность нашим клиентам выбирать и находить для себя оптимальные торговые условия и оптимальные инструменты для торговли. Что сейчас тоже хотел сказать в свете информации, которая была на этой неделе, есть платформа MetaTrader, которая у нас также является основной, но компания Apple удалила ее из... Store, да, У нас давно уже существует наше собственное мобильное приложение, через которое также можно а, торговать да, и а, инвестировать. Поэтому для а, тех, кто бы хотел использовать как раз трейдинг инвестиций в а, мобильном приложении, то рекомендую скачать наше приложение от Admirals. Там вы а, сможете все делать, там все а, собственно, доступно. А, также мы в компании уделяем огромное внимание обучению, поэтому очень рады, что Александр к нам может присоединяться раз в месяц на русском языке, раз в месяц на английском языке делиться своим мнением а, и а, также для того, для тех, кто, опять же, присоединился впервые, напомню, что у нас есть YouTube-канал, где мы выкладываем и записи вебинаров с Александром и другие обучающие видео. Поэтому, если вы на него еще не подписались, то обязательно подпишитесь. Там же у нас проходит конкурс, который можно выиграть книгу с автографом Александра. Про него я расскажу в конце нашей встречи. И также телеграм канал в котором мы информируем о новых выпусках для того, чтобы не пропустить. Как раз хороший инструмент для того, чтобы это использовать. Итак, сегодня мы, как всегда, поговорим о рынках, да, то есть я бы хотел попросить Александра начать с такого, так как мы давно не встречались, да, то есть про общую ситуацию, да, про общее настроение на рынках, посмотреть на отдельные инструменты, потом мы подведем также итоги конкурсов, разберем некоторые из тех сделок, которые нам присылали, поговорим про… Отдельные бумаги. да, Возможно, посмотрим как раз индикатор, который нам показывает Александр в ходе наших встреч. Это индикатор новых высот, новых низов, что же он сейчас показывает, о чем нам может, скажем так, просигнализировать. И в конце также у нас будет серия небольшой ответы и вопросы. да, То есть мы будем вопросы в этот раз принимать в чате. Поэтому, если у нас останется время, то подготовьте ваш вопрос, и мы выберем эти вопросы, постараемся на них тоже ответить. Также в конце я расскажу про индикатор. Александра и про правила а, конкурса. А, с моей стороны это все. Александра с нетерпением ждали а, нашей встречи, скучали, а, поэтому Александр, а, для тех, кто да, присутствует впервые, как раз пока мы, а, несколько минут вначале я подключился, да, у нас есть участники впервые, а, Александр а, человек, который а, написал а, книгу, да, очень давно, очень давно занимается трейдингом. Я, на самом деле, давно вас не представлял, как вот для совсем новичков, поэтому <смешно> немножко поплыл, что называется. Но лично для меня, когда я начинал интересоваться трейдингом, да, книга Александра, это было, наверное, лет 15 назад, была первой книга, где было понятно, доступно, изложено, что же такое трейдинг, какие в нем существуют правила. И фактически для меня она стала такой настольной книгой. И я думаю, что для вас, для наших слушателей, также возможности этих встреч, они помогут как раз иметь для себя такого наставника, да, который может помочь где-то советам, как двигаться дальше в трейдинге. Поэтому вот такое у меня сегодня ваше представление. Александр, придаю слово вам. Спасибо, спасибо большое, Роман. Очень рад слышать, что моя книжка вам помогла. Я смотрю на экран, я за мной висит э, э, плакат, э, примерно, я уже не знаю, 10, много десятилетней давности, на котором я еще очень молодой, э, со своей первой книжкой она вышла и была презентация в книжном магазине, э, в, в одном из центральных книжных магазинов Нью-Йорка, но это было тысячи лет тому назад. Э, э, я думаю, что э, э, книжка, которую вы, которую вы упомянули, я написал несколько книг, но самая сказать, знаменитая книга, э, она по-английски называется «Trading for a living», на русский язык она переведена как «Как играть и выигрывать на бирже». И, кстати, хочу вам сказать, что эта книга, а э, сначала она переведена на 16 языков, сейчас, значит, в переводе 17, и турки купили права. А сейчас переводится на русский язык новая книга. То есть будет так же называться «Как играть и выигрывать на бирже в 21 веке». То есть 20 с чем-то лет спустя я переписал эту книгу, я бы сказал, процентов на 80. Совершенно новая книга, совершенно блестящую переводчицу издательство нашло. Она москвичка, которая живет сейчас в Сербии, прекрасная переводчица, очень хорошо все это делается. Я, конечно, выверяю каждое слово в ее переводах. И эта книга появится, я думаю, в будущем году, если мы все не сгорим в ядерном огне, естественно. Опять-таки для тех, кто не знает, сказать кто я, что я, откуда, я родился в Ленинграде, <coughs> вырос в Эстонии, родители переехали. Отец был военно-морским офицером, родители перебили, он был переведен туда, когда мне еще не было годика, так что я вырос в Эстонии, учился в Эстонии. И в Эстонии уже закончил университет по специальности врача, Попал на, устроился на советский пароход и бежал с этого парохода в Африке, чем заработал место в книге, которая была издана Гуверовским институтом Калифорнийского университета «Поисковые списки КГБ». Я в этой книжке числюсь два раза. И я приехал в Америку без... У меня было 18 долларов при себе, я не знал ни одной живой души здесь, но, как вы видите, я не утонул и даже выплыл. И сначала занимался психиатрией, а потом я открыл для себя биржу. Она меня безумно заинтересовала, и я стал значит, играть на, на крошечные деньги, какие-то в дикие азартные игры. Естественно, прогорал постоянно. Но я человек такой упертый, поэтому я стал учиться. И, наконец, я научился этому делу. И э, ушел со всех работ. Я занимаюсь тем, что я сижу перед экраном и покупаю, продаю. Но э, я всегда любил учить. Э, у меня была младшая сестра, которую я учил. Э, всегда любил учить в университете, помогал преподавателям и то и все. И я написал вот эту книжку «Как играть и выигрывать на бирже». И книжка, я думаю, стала таким бестселлером всемирным именно потому, что она широкая. То есть есть книжки про индикаторы, есть несколько хороших книжек про психологию, есть, может быть, одна-две книги про управление капиталом. Моя книжка охватывает все эти темы. По-английски это Mind, Method, Money. Голова, метод, деньги. То есть психология методика игры и управление капиталом. То, о чем, кстати, среди, среди брокерских фирм не принято говорить, что управление капиталом очень важно. И мне всегда очень нравится, что Роман всегда предостерегает вас, что это колоссально важная часть вашего успеха, а для большинства людей неудачи, потому что люди начинают играть на какие-то сумасшедшие... Риски надо рассчитывать. На рынках нет определенной... На рынке нет ничего, что на 100%. Поэтому необходимо всегда учитывать, а что если, а что если мой план сорвется. Потому что иногда у всех периодически эти планы срываются, включая вашего покорного слугу. Идея заключается в том, чтобы построить методы так, чтобы они срывались, чтобы ваши планы срывались редко, а деньги построить так, чтобы если план срывается, вы не несете катастрофической потери. Ну, вот такое, такое тоже, Роман. Я ответил на ваше длинные предисловия своим длинным предисловием. Теперь поговорим о рынках. Я начал говорить... А, мне, наверное, лучше... Давай, Роман, будем смотреть на ваш экран или на мой, как вы, как вы предпочитаете? Смотрите, если удобно, можем начать с вашего. Okay. Затем сейчас я вам сделаю. Okay сейчас okay. сейчас у вас должна появиться возможность share screen uh, вот мы и тут вы видите сейчас наверное мой экран да да да окей okay, прекрасно um, краткое предисловие многие люди считают, что для того, чтобы заниматься трейдингом, нужно иметь многочисленные экраны, оборудование и все я работаю с лаптопом иногда использую iPad чтобы поставить второй экран чтобы я мог одновременно и за рынком следить и еще за чем-то я бы, собственно, хотел иметь многочисленные экраны, проблема или не проблема но дело в том, что я в разное время дня люблю работать в разных частях своего дома. Вот сейчас, например, такой приятный день и не жаркий. Я поэтому у себя в офисе нахожусь. А, а когда, если сильное солнце, то офис очень солнечный. Я бы да, спустился на главный этаж. У нас три этажа. Спустился бы на главный этаж, сидел бы там, как бы в теневочке. А если такая холодная погода вообще... Я вообще спустился бы на нижний этаж, там у меня совершенно замечательная печка стоит, вот растопил бы эту печку и заработал бы у печки. И, и так далее. И на, и на террасе я люблю работать, когда солнце не очень сильное. Поэтому расставить вот группы экранов нереально. Поставить везде эти экраны, это женение, где будет повернуться. Поэтому, поэтому я делаю все с лаптопа. Поэтому я вам показываю свой экран, на экране график S&P. И это, собственно, то, на что я смотрю, график выглядит вот именно так, вот это, это то, на что я смотрю каждый божий день. Да? Я всегда начинаю свой анализ с недельных графиков. Торговые решения я принимаю на дневных и даже на внутридневных, но стратегически я хочу определиться по недельным графикам. И на этом графике вы видите, как в конце прошлого года, вот отмечу это дело так вот здесь, да, в конце прошлого года рынок вырвался до новой высоты, новых высот, MACD-линии развернулись вниз, macd кистограмма показывала очень слабых быков, и была медвежья дивергенция, Индекса силы. И где-то в декабре я заговорил о том, что бычий рынок уже кончился. Значит, сейчас у нас происходит, происходит медвежий, медвежий рынок, и он заключается в том, что цены падают, естественно, каждый новый низ ниже предыдущего донышка, каждый новый верх ниже предыдущей вершины. И мы видим, на это, мы видим эту огромную массу MACD-гистограммы MACD ниже осевой линии, которая показывает на то, что на рынке доминируют медведи. Но я был медведем уже с декабря-января, а толпа просыпается довольно медленно. Во вчерашней, во вчерашней, моя любимая газета Wall Street Journal, читаю, изучаю ее ежедневно, Вчера была передавица, на первой странице написали, что у нас оказывается медвежий рынок. А, вот такая новость, да. То есть, 20, это было 27 сентября, рынок S&P уже сполз от примерно от 4700 до 3600, рынок потерял 25%. Wall Street Journal проснулся и объявил, что у нас медвежий рынок. Но, но, но... Есть определенные показатели, которые говорят о том, что предстоит очень резкое ралли в ближайшие дни. Возможно, это уже началось сегодня, на этой неделе. Началось вчера даже, потом. Почему? Дело в том, что рынки не ходят по прямой линии. Во всех бычьих рынках есть просадки, а во всех медвежьих рынках есть ралли, И мне думается, и не просто думается, это позиции, которые у меня открыты. У меня раз, два, три, раз, два, три, семь позиций открыты на этой неделе, все на повышение. Почему? Во-первых, рынок вычерчивает двойное дно. Вот это вот было донышко в июне, это донышко сейчас. Рынок S&P даже не пробил июньское дно, что, кстати, мне не нравится. Я, я очень люблю, когда рынок пробивает предыдущее дно, а потом отказывается от такого хулиганского поведения. Как, например, я проведу сейчас горизонтальную линию здесь. Вот так. О, не вот так вот, да? Вот эта линия. Она обозначает июньское донышко. Чуть-чуть ниже. Она обозначает июньское донышко. И сейчас рынок пробил это донышко, и, казалось бы, дорога вниз открыта. А нет, рынок развернулся, и вот в данный момент он торгует выше линии пролома. То же самое смотрим на график NASDAQ. Опять-таки, кстати, я вижу, кто-то поднимает руку. К сожалению, я не, я не вижу ваших вопросов, и я не увижу их, пока я, сказать, не закончу свою презентацию. Так что потерпите, пожалуйста, и подождите немножко. Я обязательно оставлю время для вопросов и ответов. Так, вот NASDAQ. Вот, значит, линия, которая обозначает его июньское донышко. А вот где NASDAQ сейчас, пробил донышко и, как бы сказать, опустил ноги в воду, холодная и вытащил. И уже сейчас NASDAQ выше этой линии. Вот это вот ложный пролом вниз. Это один из самых лучших бычьих сигналов. Этого пролома не наблюдается на рынке S&P. И это происходит довольно часто. Три главных индикатора у нас – DAO, S&P и NASDAQ. Что на очень серьезных разворотных моментах не все три подают сигнал. На, на главных поворотных, у главных поворотных моментов уже начинаются разброты шатания, будто вверх или вниз. И поэтому в данный момент у нас есть и блестящие сигналы от ДАУ, от NASDAQ, и от S&P их нет. И какие-то, значит, умники ждут этого сигнала. Ну, ждите, может, будет. Скорее всего, что нет. Двух достаточно. Теперь я смотрю не только значит, на цены, я смотрю на графики. Посмотрите, на самом, самом низу индекс силы, force индекс, который я разработал и популяризировал. Донышко в июне, донышко сейчас, гораздо более плоская. И, наконец, MACD гистограмма и MACD линии. Они еще не повернули вверх, еще не повернули вверх, но... Вот эта вот маленькая желтая точечка у правого края показывает, что выше этого уровня они повернут вверх. То есть если цена достигнет этого, этой точечки, то индикаторы повернут вверх. И будет великолепная бычья дивергенция. То есть ее еще нет, но очень все построено, что к ней идет. И опять-таки, если вы очень консервативный трейдер, ждите. Если вы более опытный э, трейдер, э, в данном случае я уже сказать, занимаюсь покупками. И хочу показать вам, прежде чем отдавать экран Роману, э, один из своих любимых э, индикаторов. Это индикатор новых высот, э, новых низов. Слева э, недельный график, э, справа дневной график. И э, на недельном графике на недельном графике вы видите значит, индекс новых, знаете, давай переиграем. Начнем с дневных, с дневных графиков. С правой стороны дневные графики, значит, новые высоты, новые низы. Это в трех разных временных диапазонах. В течение года, в течение квартала и в течение месяца. И вы видите, что очень глубоко, очень много новых низов. Но эти новые низы, заметьте, находятся в районе, где были предыдущие донышки. То есть рынок маятник. И он сейчас настолько качнул в медвежью сторону, что, как правило, в течение сказать, долгой истории... От этого уровня начинается движение в другую сторону. Это не означает конца медвежьего рынка, но это означает, что в медвежьем рынке будет сильная ралли, и э, люди, которые сейчас покупают путы, э, останутся, останутся ни с чем. Да? Это не время сейчас. Э, э, есть э, компания, где я получаю, где получаю цифры новых высот и новых низов, в прошлую пятницу объявила, что покупки путов достигли наивысшего объема за 30 лет, за которые у них есть информация. Да, то есть народ в глубокой панике покупает путы. И для меня это как звонок в колокольчик. Но если народ на рекордной панике, то значит рынок уже достигн. Плюс-минус, да? не в тот же момент, но, но рынок находится в зоне дня. Это мы видим на дневных графиках. На недельных графиках очень интересный, как бы такой двойной месседж, двойной сигнал. Недельный индекс новых высот, новых низов. И вот эта вот нижняя горизонтальная линия, верхняя проведена на нулевом уровне. Значит, сейчас низы четко преобладают. А нижняя горизонтальная линия проведена на уровне минус 4000. То есть, когда за неделю... У нас на 4000 больше новых низов, чем новых верхов, рынок находится в состоянии колоссальной перепроданности. И как только он вернется выше этой линии, он подает то, что я считаю самым сильным сигналом на покупку в техническом анализе. Об этом написано в моей книге «Спайк сигнал». Это хорошо, да? По крайней мере, для тех, кто покупает сейчас. да, Это хорошо. То есть рынок стоит на грани сильнейшего сигнала на покупку, который мы можем получить на этой неделе или в начале следующей недели. Мы очень хорошо, Роман, вы очень хорошо назначили этот вебинар, как раз такой как бы, ключевой момент. Редко бывает, но вы очень хорошо это подгадали. Это хорошие новости. Но, а теперь негативные обычно обычно этот сигнал возникает может быть два раза за десятилетие вот так вот три раза максимум два раза за десятилетие в этот раз у нас этот сигнал уже был дважды в этом году и сейчас это будет третий раз в году такое бывает только во время медвежьих рынков это в последний раз вот такое явление наблюдалось в 2008 году когда рынок весь обваливался и периодически возникали эти мелкие, не мелкие, периодически возникали такие коррекции вверх. И в 2008 году их было пять или шесть. И вот у нас сейчас три. То есть это такое типичное поведение медвежьего рынка. Толпа паникует и наконец доходит сказать, до ручки, останавливается, рынок взлетает. И заметьте, что произошло в предыдущие разы. Вот был сигнал, я надеюсь, вам видна моя линия. И uh, S&P взлетело от uh, 3.600, uh, от 3.800 примерно uh, до 4.200, 400, до 400 пунктов S&P. Вот был второй сигнал, uh, S&P взлетел примерно от uh, 3.600 до 4.300, очень сильное ралли. Uh, и сейчас опять намечается такой сигнал, uh, так что... Такая очень нормальная мишень это скользящая средняя. То есть, если я прав, если на этой неделе разворот, коррек... разворот. эта неделя знаменует разворот коррекцию, знаменует коррекцию медвежьего рынка, то такая скромная мишень это S P 4 тысячи, четыре я не любитель ставить цели, я только вижу, что дно нарисовалось и совершенно такая логическая мишень для подъема с такого дна – это до уровня ценности. А этот уровень обозначен скользящей средней. Вот так Так что, Роман, наверное, я, я сказал то, что вы хотели услышать про рынок и перехватывайте экран и будем теперь дальше плыть по вашему экрану. Спасибо, Александр. Да, сейчас я пока переключаюсь. Я нажал «Снаб-шэр». Хотел задать вопрос: вот на фоне последнего повышения ставок ФРС и еще планируется в следующем году. То есть, как вы считаете, все-таки это более вероятно? Опять же, мы рассуждаем только вопросом вероятности, и никто точно не знает, что будет дальше на графике. Но как на ваше мнение, медвежий рынок пока все еще силен в этом отношении? Медвежий рынок еще не кончился. Медвежий рынок еще не кончился. Когда я говорю о том, что наступает, мы сейчас, мне думается, что в этой неделе у нас начинается коррекция медвежьего рынка. Да? И эта коррекция будет не маленькая, а хорошая. Но медвежий рынок еще не кончился. По ряду причин. И, конечно, основная из них – это повышение процентов Федеральной резервной системы. Я вам советую, выйдите на YouTube как-нибудь, да? Uh, и uh, впечатайте Паул Спич, Паул это, сказать, uh -huh. председатель Федерального Паул Спич Джексон Холл. Джексон Холл, значит, как бы Дыра, дыра Джексона, uh, это uh, такой городок в Колорадо, где собираются вот, uh, центральные банкиры. И Паул uh, где-то полтора месяца тому назад там сказал речь, 8 минут, очень интересно послушать. Uh, и он совершенно прямым текстом сказал, что uh, будет повышать ставки uh, независимо uh, ни от каких uh, финансовых передряг, пока инфляция не опустится до 2 процентов, uh, сейчас на 8 процентов. Да? Так что uh, uh, нам предстоит uh, по меньшей мере рецессия в этой стране, uh, и ставки будут повышаться. Uh, что меня удивило в, в недавней неделе, когда они, они, значит, речь была в августе, а следующее повышение было запланировано в сентябре. Они повысили, и рынок обвалился. Я думал, что это уже новость как бы была запрограммирована в рынке, что он уже ответил на нее. Нет, удивился. Все, а теперь где-то в октябре будет следующее повышение и, и к концу года. Как это отражается на, на, на жизни людей? Да? Для... для меня практически никак, потому что я никому не должен денег, и поэтому какая, какая бы ставка ни была, я продолжаю жить своей жизнью. А если, допустим, вы идете покупать дом, да? ипотека в декабре прошлого года была в районе 2% годовых. 2% годовых. Сказка. Сейчас это около 6% годовых. Ну, 2%, 6%. Как это переводится? Недавно увидел интересный пример. Я потом пошел его искать опять, не, могу, не смог найти на интернете. Какой-то хороший экономист написал. Люди, люди покупают дом под ипотеку. И если вы хотели тратить раньше, он называл цифру 3 тысячи долларов в месяц на ипотеку, вы могли купить дом за полмиллиона долларов. А сейчас за такой же платеж вы можете купить дом только за 350 тысяч долларов. Да? То есть покупательная способность населения сейчас резко снижается и, и будет продолжать снижаться. Так что это будет отражаться на том, что люди будут меньше покупать всего уже сейчас есть новости, что люди перестают, перестают ходить в хорошие продуктовые магазины, а ходят в дешевые продуктовые магазины. То есть начинается, люди начинают затягивать ПСА, масса начинает затягивать пояса И заработки компаний начинают ухудшаться. Facebook, Twitter, Apple все заявили, Facebook, да, все заявили о сокращении штатов, начали сокращение штатов. Ну, людей есть пособия к какие-то сбережения у многих, у, кого, у многих, но далеко не у всех есть, но тем не менее покупки уменьшатся, значит, уменьшатся прибыли компаний, а когда, мы, когда инвесторы, я трейдер, но когда инвесторы покупают акцию, они покупают ее в расчете на дивиденды, в расчете на рост прибыльности, в расчете в расчете. А сейчас будет как сказали бы отрицательный рост замечательное выражение отрицательный рост запланированное отступление так что нам предстоят трудные времена в экономике и и для компании это будет мало полезно что делать с этим трейдером есть несколько вариантов. Во-первых, конечно, вы можете искать те акции, которые идут вверх. То есть даже в самые черные дни рынка, если вы выходите на веб-сайт, типа, где я сказать, дню и ночую, называется BarChart. У них вы можете всегда скачать акции, которые сегодня достигли новой высоты за месяц, за год, за сколько вы хотите, за два года. То есть всегда есть акции, которые идут вверх. Их очень мало. Например, вчера, позавчера было 60 акций, которые достигли новых высот за месяц. И было 1900 акций, которые достигли новых низов. Да? То есть вы, ну, есть иголка в стоге сена, можете искать эту иголку. Вариант А. Вариант Б. Научитесь играть на понижение. Все профессионалы это умеют делать, большинство профессионалов это умеют делать и любят это делать. Я очень люблю играть на понижение. Хотя в данный момент у меня нет ни одной позиции на понижение на этой неделе. На прошлой неделе будет. На этой неделе. Учитесь играть на понижение. Учитесь на маленьких сделках, на маленьких деньгах. Я даже книжку написал не несколько. В 2008 году вышла книжка «Как делать деньги на медвежьем рынке». Книжка очень плохо продавалась всегда. Почему? Потому что люди не любят медвежьих рынков. Вот написать дау достигнет 100 тысяч вот такая книжка будет продаваться хорошо но я пишу не для того чтобы продавать книжка для того чтобы выразить свои мысли поищите книжку на русский язык мы даже, я, даже не перевели на русский язык ну, книга sell and sell short taking profits on the bear market Научитесь играть на понижение, очень очень замечательная игра. Акции падают вдвое быстрее, чем они поднимаются. Реакция должна быть очень хорошая. Или, наконец, просто сидите в стране, сидите в стороне, смотрите на погоду, читайте, учитесь, повышайте свою квалификацию, ждите донышко. Причем я думаю, что дно медвежьего рынка не очень далеко. Мне думается, что мы уже ближе к дну, чем к, к верху. Верх был в декабре прошлого года. Я думаю, где-то в будущем году уже стоит присматривать, сказать, настоящее дно, а или вот даже сейчас как краткосрочная игра на несколько недель на повышение. Я думаю, сейчас вот это будет следующая колода карт. Спасибо, вот так Александр. Вот длинный слишком ответ но разъясняется и дает ответы нам не только на один вопрос, но и на многие другие. Спасибо большое. Давайте посмотрим вот то, что мы делаем обычно, смежные рынки. Угу. И вот сейчас открыл DAX 40. А, кто-то только что мне месседж сбросил. Книжку перевели «Как фиксировать прибыль, ограничивать убытки и выигрывать от падения цен». Алексей написал. Алексей, большое спасибо. Uh, так что uh, «Как фиксировать прибыль» и так далее. Александр, да? ищите. Очень, очень хорошее издательство у меня в Москве. Альпина, с ним очень люблю работать. Окей, okay. на ну, что мы смотрим сейчас? Это DAX. да? Uh, так. Uh, недельный uh, недельный DAX слева дневной справа uh, недельный uh, в глубоком провале и вы видите насколько слабее этот uh, индекс uh, чем американский uh, но даже здесь даже здесь, если мы посмотрим сейчас на, на правую сторону этого графика, мы видим на дневном графике очень красивую бычью дивергенцию. Посмотрите на донышко в августе, предпоследнее донышко в августе в MACD гистограмме. И это было действительно паническое дно с колоссальным объемом, который отражен в индексе силы мси был взлет, я это называю, сломали хребет медведю, и сейчас новое падение, и сегодня, сегодня сигнал, что покупка разрешена, МСИ-дегистограмма тикнула вверх, бычья дивергенция создана, DAX стоит на повышение. Другое дело, что в долгосрочном диапазоне это не сильный рынок, но в краткосрочном выглядит очень хорошо. Спасибо. Давайте посмотрим на евро-доллар. Да. Тонет, тонет, тонет и тонет по совершенно фундаментальной причине. Центробанк Европы только что поднял учетный процент от нуля. Красивая цифра, кругленькая такая, много лет держалась. От 0 до 3 процента. А в Америке, по-моему, сейчас 3,5 или четверти процента, учетная ставка. Поэтому держать деньги в евро, это выбрасывать их на ветер. Да? Деньги, деньги надо держать в ценных бумагах той страны, где вы, а, не боитесь, что вы их потеряете или их конфискуют, и, б, которая больше платит. Теперь выбираем. Куда, куда вкладывать деньги, в Америку или в Европу. И именно поэтому евро, евро тонет, и близкого конца этого не видно, потому что Американская федеральная резервная система четко на курсе повышения учетного процента, пока они не добьют инфляцию до 2%. Все, все написано, все рассказано, секретов нет. Давайте посмотрим на золото. Золото очень проседало, и сейчас, сейчас в золоте начинается коррекция. Технические сигналы слабенькие, на недельном графике слева такая как бы небольшая дивергенция индекса силы. МСД-гистограмма как была ниже нуля, так и осталась. И если вы помните, минуту назад мы смотрели на график, на график ДАКСа, и мы видели, что гистограмма поднялась выше нуля, а потом опустилась. Вот это вот настоящая дивергенция. Здесь дивергенции нет. Смотрим справа, дневной график, тоже дивергенции как таковой нет. Я когда я в таких случаях спрашиваю, если бы мне какой-то пистолет пристал в голове и сказал, Алекс, ты должен сделать сделку по золоту и уйди до пятницы, чтобы тебя здесь не видели. Что бы ты сделал? Ну, я бы купил тогда но только под пистолетом спасибо Александр давайте посмотрим на нефть нефть марки Brent. медвежий рынок на недельном графике на дневном но как вы видите посмотрите на структуру дневного графика на структуру дневного графика и если вы, занимаетесь, если вы любите торговать нефтью, то на вас смотрит торговая система. Тренд четко вниз. Да? График идет из левого верхнего угла в правый нижний. Не нужно быть профессором, чтобы идет из одного угла в другой. Это медвежий рынок. Но каждые несколько недель этот рынок прерывается взлетом, и нефть поднимается в зону ценности, в зону между двумя скользящими средними. Иногда даже превышает эту зону. Но э, вот вам торговая система. Нефть поднимается в зону ценности, коротить. Э, нефть падает к нижнему конверту, э, закрывает сделку, снимать прибыли, ждать следующего взлета. И я уверен, если у вас нет этого софта, которым пользуется Роман. Я уверен, что в конце нашей беседы он вам расскажет про него и как его заиметь. И то, что вы видите здесь, это инструменты, которые я разработал и которыми я живу. То есть инструменты, на которых я делаю свои сделки. Медвежий рынок. Сегодня мелкая коррекция. Спасибо. И уже мне еще раз напомнили, я думаю, что вы давно на него не смотрели, Биткоин. Да. Вы знаете, я теперь смотрю даже не на график биткоина, а я смотрю на цену биткоина каждое утро э, до открытия рынка. У меня вообще -то, -то, образ жизни такой: я просыпаюсь, э, знаете, есть люди говорят, э, жаворонки и совы, да. Э, я знаю, жена у меня сова, она может до, до двух часов ночи работать, а значит, там заниматься всякими интересными делами, а потом утром спит-спит-спит, э, а я наоборот, я уже где-то в 6 начинаю просыпаться, читаю Wall Street Journal, смотрю, смотрю рынки, как рынки уже открылись в Европе, я смотрю европейские рынки, э, смотрю, как мои позиции поживают, э, читаю Wall Street Journal, э, часам к 7 я уже начинаю, я уже вылезаю, так сказать, из, из, э, из кроватки, э, начинаю скачивать всякие данные, э, документировать свои сделки за предыдущий день, и в 9.30 у нас открывается ДНР. Поехали. Так, одна из цифр, которую я всегда проверяю с утра пораньше, это биткоин, потому что для меня биткоин – это как термометр спекуляции. Когда биткоин вверх, то спекулятивный, спекулятивный, спекулятивная температура повыше, а когда биткоин вниз, то спекулятивная температура пониже. Uh, я не торгую биткоином, я, я скептик по криптовалютам, uh, может, это старческая, не знаю, но uh, скептик. Uh, технология очень важна, технология блокчейн, она колоссально важная, и она, она в ближайшее время пронизает все наше общество. А криптовалюта это, я считаю, это новое платье короля. Но, ну, тем не менее, смотрим, значит, на, смотрим на биткоин. С левой стороны недельный график. Биткоин трется, об это где-то тысяч, и мы видим по MACD гистограмме, как он трется все слабее и слабее. Похоже, хочет донышко построить. На дневном графике с правой стороны очень даже красивая бычья дивергенция. Мы видим, глубокое дно в августе было в МСД-гистограмме. Был взлет выше нуля в начале этого месяца. Сломали хребет медведю. И сейчас значит медведь опять толкнул биткоин до новых низов. И мы видим, что две недели тому назад было несколько пробоев августовского дна. Вот это как раз есть те самые ложные пробои вниз, которые являются одной из лучших бычьих э, структур. Поэтому э, если бы я торговал биткоином, то сейчас бы я его очень весело покупал. Спасибо, Александр. Э, я думаю, что сейчас как раз пришло время посмотреть э, те бумаги, которые прислали на конкурс. Сейчас одну минуту я... Сделал демонстрацию экрана и отдельно тоже посмотреть сделки, как они выглядят на графике. Ну, сделать такой небольшой резюме, когда, собственно, собирал статистику по тем бумагам, которые прислали. Те бумаги, которые закрылись по тейк-профиту, были все, естественно, в шорт, потому что последние у нас полтора месяца да, коррекция на рынке она преобладала. Поэтому те бумаги, которые предлагали на покупку, они практически все закрылись по стоп лосс, То есть это вот ну, как раз характерно было для рынка, но как мы уже выяснили и посмотрели, где сейчас находится рынок, то вероятно, что в следующий месяц там покупки уже будут преобладать. Если рынок будет корректироваться, то и бумаги тоже могут подрастать. Вот. И здесь у нас, кстати, один из участников, кто прислал бумагу с стикером ⁇ Гол ⁇ Александр, он также участвовал в прошлом конкурсе, тоже в нем победил. И у нас есть второй участник, тоже Александр. Смотрите, как Александры на самом деле хорошее имя для трейдера, как вы считаете? Все, проблема решена. Вот, вот оно, где собака зарыта. И, соответственно, здесь была бумага Beyond Meat, который достаточно сильно просел. Ну, наверное, такие бумаги сейчас падают активнее всего. Вот Александр Костин предложил бумагу Биотмид, и ему как раз мы подарим книгу, и я обязательно напишу, как с нами связаться, как книгу получить, про конкурс тоже расскажу в конце. И что мне хотелось еще посмотреть, это как раз несколько бумаг, которые, во-первых, та бумага, которую прислали, и участник, который победил с ней, это первая. И вторая бумага, это как раз посмотреть другие. Так, сейчас я, сейчас, наверное, не видно. и посмотреть больше те сделки, где как раз были убытки. Вот бумага Beyond Mid. Здесь я уже нанес разметил, где был вход. Да, недельный график. Здесь сделка на продажу. Take Profit был там в районе 31. Вход в районе 35. И вот также дневной таймфрейм. Здесь продажа. Здесь Take Profit. Да, цена упала еще ниже. Дошла практически там до 15. Да, то там Даже 14 было. Угу. Но, если, Александр, у вас есть комментарии по этой сделке. Очень красивая сделка. Очень хорошая сделка. А то, что вы знаете, я знаю только одного человека, который продает, всегда покупает низшую точку, а продает высшую точку, его зовут лжец. Спасибо. То есть иногда бывает, повезет, просто повезет, человек ударяет в верхнюю точку или в нижнюю, но я давно отучил себя от того, что перестал расстраиваться, если я оставил, как говорится, в Америке называется, оставил деньги на столе. Вот как в данном, в данном случае человек закоротил и закрыл закрыл рановато. Прекрасно. Ушел домой с деньгами, сделал правильную сделку, вход был очень хороший. Дневной график просто очень красивый. Посмотрите. Двойной топ на ценах, да? ложный пролом вверх, медвежья дивергенция MACD гистограммы, медвежья дивергенция MACD линий, медвежья дивергенция индекса силы. То есть, вот, вот эту картинку просто напечатать, вырезать, повесить на стену и сказать себе, когда я увижу такое, я буду точно так же торговать. Для того, чтобы дольше держать позицию, многие ставят, я не знаю, как по-русски сказать, трейлинг стап, последующий стаб, то есть автоматически понижающийся стаб. Я не любитель этого процесса. Но знаю, многие из моих друзей, серьезные трейдеры, им пользуются. Так что, если вас это интересует, рассмотрите, как это делается. Очень красивая сделка, поздравляю. Uh -huh. Спасибо, Александр. Uh, но тоже важно uh, это посмотреть, попробовать uh, как раз те бумаги, которые у нас закрылись с убытками. Да, то есть где, ну, в данном случае, где у нас были покупки. И одна из таких бумаг это Ньюмонд. А, ну, во-первых, да, на фоне да, да. да, да, падения золота, но вот в целом, да, на что важно было обратить внимание, чтобы, возможно, не входить в эту сделку? Вход был легальный на недельном графике, потому что msd гистограмма начала подниматься. Я не вижу, где входят... А, на дневном графике. Единственное, что мне не нравится здесь, то есть недельный график был совершенно легальным. Я избегаю покупать акции после того, как у них образовался гап. То, что вы видите здесь на дневном графике. Потому что гапы, причем чем крупнее они, тем хуже, они показывают, что есть очень много травмированных людей. То есть все, кто купили высшего гапа, все сидят в потере. А травмированные люди странно себя ведут зачастую. Поэтому я очень редко покупаю или карачу акции после ГАПа. Угу. Отлично. Вот еще один момент в нашей копилке, скажем так. И еще одна бумага, которая тоже закрыла сделка с убытком, это бумага с стикером AEM Agnico Eagle Mines. Видимо. Это тоже, тоже, тоже золотопребывающая компания. Кстати, очень хорошо выглядит у правого края. Очень хорошо выглядит у правого края. Посмотрите, на недельном графике был ложный пролом вниз, э, бычья дивергенция, да, в МСР гистограммы, бы, бы, бычья дивергенция э, индекса силы. Смотрим на дневной график, э, ложный пролом вниз. Э, очень недурно выглядит у правого края. Если кто занимается золотобывающими акциями, то... Четко стоит на нее посмотреть. Очень хороший, очень хороший, очень сильный недельный сигнал. Дневной так себе, нормально, ничего особенного. Так, неплохо, нехорошо. А недельный сигнал просто очень хороший. Ну, тогда по этой бумаге можно сделать вывод, что немножко рановато. Да, то есть можно да, было да, да. да, да и голоса. вы знаете, вот именно поэтому очень важно контролировать риски. Потому что если человек говорит, а вот это так хорошо, все, вот что Элдер сказал Сейчас я туда лимоню, все, все, что у меня есть, еще у возьму взаимой. Да? А вдруг не, вдруг не пройдет, вдруг не получится. Да? Поэтому нужно всегда разбивать свои сделки на доли и никогда не ставить больше определенной доли. Причем мой совет всегда, когда вы начинаете серьезно заниматься трейдингом, Сделать эти доли крошечными, не маленькими, а крошечными, и сказать, после 10 выигрышных сделок я эту долю увеличиваю на 50%, потом опять на 50%. И вы зарабатываете право играть на большую сумму. То есть не просто с бухты барах, а право, право играть на серьезную сумму надо заработать. Даже если у вас деньги сразу есть, которые вы могли бы пустить в дело, надо себя, сказать, надеть наручники финансовые и сказать, буду торговать на крошечную сумму и повышать эту сумму в зависимости от достижения параметров успеха. Спасибо, Александр. И... Вот Было несколько бумаг, которые хотелось бы посмотреть. Опять же, многие из них падали, многие из них начинают подрастать, да, то есть на фоне общего восстановления, ну, коррекции в медвежьем рынке. И вот одна из бумаг – это Johnson Johnson. Она, кстати, я заметила сегодня утром, она была в списке акций, которые вчера достигли новой высоты за месяц. Да, то есть высшую точку за месяц случайное наблюдение но тем не менее джонсон джонсон это крупнейшая компания потребительская да, то есть допустим если вам нужно купить но ну, не знаю аптечку бинты как называется, Бандаи там подцарапался, чтобы наклейку на палец там надеть. Вот это, то есть их продукты, я скажем, в доме компания старая, очень хорошо устоявшаяся, организованная и продукты пользуются спросом, независимо от того, какая экономическая ситуация. Отличное руководство. Во время во время медвежьего рынка компания просела от 184 до 160, да, то есть она потеряла, грубо говоря, 15%, в то время как многие акции потеряли 70%, 80%, эта акция потеряла 15%, то есть она была очень устойчивой и крепкой на пути вниз. А сейчас, когда мы смотрим особенно на правую, на правую сторону графика, дневной, дневной график, мы видим, что эта акция перестала опускаться в августе. И э, вот все эти, рынок же, э, бьет по новым низам в последнюю, последнюю неделю. Э, а эта акция прекрасно держит высоту. Э, очень, э, очень солидная акция, очень серьезная. Э, э, она она мало волатильная. То есть для, для меня она представляет мало интереса, просто потому что я люблю более живые акции, потому что мой диапазон довольно короткий. Эта акция очень спокойная, но для инвестора или для долгосрочного трейдера это одна из лучших акций. Спасибо, Александр. Еще одна бумага – это «Тайвань Семиконтактурс». Да, печальная картина. Недалеко от, недалеко от Бостона живет э, э, на очень богатой пенсии э, э, джентльмен по имени э, Питер Линч. Э, он был в свое время одним э, э, из самых знаменитых управляющих капиталами в Америке и написал очень хорошую книжку э, One Up on Wall стрит э, в одиночку против э, Уол-стрита. Гру, грубый перевод. И, и в этой книжке он сейчас, в, в частности, он написал многоумных вещей. Одна из них была, он такой долгосрочный инвестор был, он говорит, я покупаю только те компании, которыми может управлять идиот, потому что раньше или позже он ими будет управлять. А на тему этого графика он высказался в своей книге, попытаться поймать дно. Это как попытаться поймать падающий нож. Всегда хватаешь его в неправильном месте. Это падающий нож. Да? И он падает. Нож, все, он соскользнул со стола и летит вниз. Вы будете ловить нож в воздухе? Отойдите, посмотрите. Надо подождать, что будет дальше, не быть героем. Возможно, возможно, возможно, глядя на недельный график, мы получим очень красивую бычью дивергенцию. Но на данный момент ее нет. Все падает, включая мои CD-гистограмму. Да? Запомним эту акцию. Подождем, когда нож воткнется в пол и начнет немножко вибрировать. И индикаторы начнут закругляться вверх. Вот тут-то это будет иметь смысл посмотреть, посмотреть. Имеет смысл оценить эту акцию как возможную покупку. Но в данный момент нож летит. От столешницы к полу. Держим руки в стороне. Александр, я боюсь, что нас придется, мне придется вас на пару минут задержать. Если вы С удовольствием. Два месяца не виделись. Распечатывайте водку. Еще одна бумага, Walmart тоже одна из таких центральных американских компаний и поскольку поскольку она ориентирована как бы ну я бы сказал как сказать на рабочий класс больше да то поскольку экономическая ситуация сейчас я думаю в стране будет ухудшаться и люди среднего класса начнут больше экономить Walmart это пойдет на пользу смотрим смотрим на тот же недельный график он очень далеко от донышка с левой стороны смотрим на дневной график была просадка на прошлой неделе в начале этой недели рынок отказывается падать это не такая красивая структура как джейнджей johnson johnson но это компания. Компания, которую я не побоялся бы купить. Хотя, опять-таки, тут очень много гапов, хоть что мне не нравится. Гапы, гапы гапы повсюду. Выбирая между двумя, я бы, бы, я бы скорее обратил внимание на Джонсон и Джонсон. Хорошая акция, хорошая компания, хорошая акция. Неплохо выглядит технически, но Джонсон и Джонсон лучше. Еще одна бумага, о которой мы говорили много-много выпусков назад, сейчас тоже интересно ее посмотреть, AT&T, uh -huh. когда-то, ну, в принципе, сейчас тоже привлекательность с точки зрения дивидендов, то есть там сейчас порядка 7%, но мы видим, что да, вот это падение. Если акция падает на 7%, то этот дивиденд как бы уже не, не настолько вкусен, Да опять-таки процитирует Питера Ленча, попытка, попытка уловить дно, это попытка схватить падающий нож, неизбежно хватаешь его в неправильном месте, залезу. И тогда еще одну бумагу, которая также, пожалуй, чуть лучше себя чувствует, чем рынок, это Netflix. Угу. Netflix колоссально упал, было очень жесткое падение. Netflix, Netflix был назван где-то года полтора тому назад лучшей компанией в мире. Ты когда читаешь такие вещи, знаешь, что это к хорошему не приведет. После этого Netflix стал падать, и было колоссальное падение на гэпе весной. Мы это видим на недельном графике. Хотя здесь гап не просматривается, его можно видеть на дневных рынках, когда у Netflix, они стали терять подписчиков. Впервые за много лет у них число подписчиков уменьшилось, уменьшилось и рынок спаниковал. Но, но, но руководство компании отреагировало на это очень хорошо. То есть вместо того, чтобы так сказать, держаться, все делать по старинке, авось-авось, они сказали хорошо. У нас всегда была политика, что мы, не, у нас нет рекламы. Когда вы приходите к нам смотреть кино, вы смотрите чистое кино без рекламы. А после этого они сказали, ну, мы заведем теперь несколько уровней подписки, и на самом дешевом уровне вы можете получить Netflix гораздо дешевле, чем, чем обычно, но он будет с рекламой. И рынку это понравилось, и Netflix идет очень хорошо вверх сейчас. Спасибо, Александр. Ну вот, пожалуй, все инструменты, которые хотелось бы посмотреть, да, вот из разных секторов, я постарался их найти отлично, немножко отлично. с разной реакцией на рынок. Спасибо большое. Если у нас еще, может быть, появится один-два один, вопроса там в течение минуты, пожалуйста, напишите в чат. Ну вот здесь есть вопрос по поводу торговли с плечом, да, то есть, ну, я... Знаю, как вы торгуете, по крайней мере, вы рассказывали, но вот, может mm -hmm. быть, ответите э, Игорю э, по поводу торговли с плечом. Mm -hmm. Вопрос э, обращается еще к вам, торгуете ли вы с плечом? К вам плечи. Я не знаю, какие плечи предлагаются в вашей стране. В Америке максимальное плечо для покупки акции это 2 к 1, да? То есть на 100 тысяч долларов можно перевести 200 тысяч долларов акции, и я этим периодически пользуюсь. Как правило, нет, потому что у меня довольно большой счет, но, но когда рынок начинает предоставить одну возможность и а другой, я выхожу на плечо. Но это плечо не страшное, знаете, два к одному. Я встречался с плечами 10 к одному, 40 к одному и даже 100 к одному. И я это называю, брать очень, Хватать очень крупного тигра за очень короткий хвост. Когда вы играете с плечом, вам всегда нужно соотносить размер вашей сделки с вашими настоящими деньгами. Да? То есть, если у вас, допустим, у вас на счету 100 тысяч рублей, по правилам значит, максимальный риск на сделку это 2%, 2 тысячи рублей риска. Не стоимости акции, а то, чем расстояние от вашего стопа, от вашего входа до вашего стопа, помноженное на количество акций. А если вы возьмете ту же самую сделку с плечом, то, значит, ваш риск увеличится, что при, вполне позволительно, но только вам нужно всегда считать, что ваш риск, это, он тоже увеличится, этого дела. Да? То есть считайте, считайте риск вместе с плечом. Не только прибыль вместе с плечом, но и риск месяц с плечом. Пожалуй, это вот комментарий. Спасибо большое, Александр. Я думаю, что следующий вопрос мы уже соберем их также под видео. Я расскажу, как их оставить и обсудим тогда уже на следующей встрече, которая у нас будет в октябре. Я, с вашего позволения хочу только еще добавить краткое объявление. Я в декабре буду в Риме. Uh, и, uh, и проведу там однодневный интенсивный класс на английском языке. Так что если кто-то из наших uh, участников, слушателей uh, путешествует, хочет прилететь в Рим, пускай заходит на сайт elder.com, там, там есть вся информация. Ну или также, если у вас возникнут вопросы, можете написать под видео на нашем YouTube-канале, я также дам ссылку на сайт Александра и, ну, по возможности также дадим возможность вам принять участие в этом классе. Спасибо большое, Спасибо. Александр. Спасибо большое, очень приятно, давно не виделись. И увидимся завтра еще на нашей встрече на английском языке. А также на иностранном слушателей. языке, сейчас буду учиться. Для тех, кто хотел бы присоединиться, я думаю, что завтра мы посмотрим чуть-чуть другие бумаги. Да. Рынок, скорее всего, будет плюс-минус такой же, но отдельно другие бумаги я посмотрю. Для тех слушателей, к тому удобно также слушать на английском языке, можете подключиться еще и завтра. Я еще расскажу про индикатор Александра и про конкурс. Спасибо большое, Александр. Спасибо. Всего хорошего. Приятно вас увидеть. И увидимся Взаимно. еще раз завтра. Взаимно. До завтра. Всего хорошего. До свидания. Уважаемые участники, как мы смотрели сегодня в ходе, нашего, в ходе нашей встречи, да, мы также показывали инструменты Александра, которые он разработал для разных платформ, и в том числе есть набор индикаторов для MetaTrader, то, как я показывал, у наших клиентов есть возможность их получить как раз на ваш компьютер и установить на ваш пятый метатрейдер. Что нужно для того, чтобы их как раз получить, то есть это наличие реального счета с балансом более 200 евро. Если у вас еще нет реального счета, вы можете в любом случае прислать нам запрос, и мы сориентируем по всем другим шагам. Сейчас я в чат присылаю как раз почту elterdiscsobakanuromarkets.com. Для тех, кто смотрит нас в записи на YouTube, она будет в комментариях к этому видео и в описании тоже, чтобы вам было удобнее ее скопировать и прислать запрос. Вы пишите в свободном форме просто запрос на эту почту, мы вам присылаем индикаторы, шаблон, видеоинструкцию по установке, то есть все, что собственно необходимо сделать, то чтобы у вас индикаторы работали точно так же, как вот я сейчас демонстрировал, и как раз обращать на те внимания, которые акцентировал внимание Александр. Возможно, да, вы не будете торговать полностью по, именно по этой системе. По тем же принципам, но какой-то фильтр дополнительный, я уверен, что это поможет. Поэтому присылайте ваши запросы, и если у вас нет еще реального счета, то мы обязательно проконсультируем то, как можно его открыть, ну и после этого также отправим вам индикаторы, так как они могут работать только на реальном счете. И хотел также сказать про конкурс Вот тех, кто особенно впервые, вы видели, как мы подводили итоги конкурса и у всех наших участников, кто смотрит нас сейчас на вебинаре, кто смотрит нас на YouTube-канале, есть возможность присла... принять участие в этом конкурсе. Это джентльменский конкурс. Понятно, что главным призом в этом может быть ваша положительная сделка, но для того, чтобы как раз держать всех тонусе, да, разбирать положительные сделки, убыточные сделки, мы этот конкурс и ввели. Собственно, что нужно для того, чтобы принять участие в этом конкурсе? Во-первых, это подписаться на YouTube-канал Admirals. Вот сейчас я ссылочку приложил, перейдите по ссылке, подпишитесь на канал. Завтра мы добавим запись этого вебинара, ну, если вы смотрите на YouTube, то, значит, запись уже есть. Поставьте лайк этому видео, Приложите в комментариях одну сделку по одному инструменту, который торгуется в Admirals. У нас торгуется более 8000 инструментов, поэтому это все ключевые рынки, европейские, американские а, валюты, индексы, то есть ну вот практически очень редко бывает, что предлагают инструменты, которые у нас не торгуются. А, предлагаете одну сделку, а, нужно указать цену входа, стоп-лост, take profit и дату, когда вы пишете этот пост, чтобы было удобнее искать а, на графике как раз вашу сделку. И, а, смысл состоит в том, что вы предлагаете какую-то сделку, а, в которую вы планируете войти, или ситуация есть по рынку, допустим, а, Цена входа, да, Stop Loss Take Profit, и если ваша сделка сработает в следующий месяц ну, соответственно, до следующего вебинара, и если движение в процентном отношении будет больше, ну, в вашем случае, да, для победителя, то мы, соответственно, подарим книгу «Трейдинг с доктором Элдером», да, с его персональным автографом. Поэтому оставляйте ваши комментарии. Сделка должна сработать как раз в период с 29 сентября по 26 октября. Это день, когда у нас будет следующий вебинар 26 октября. И важный момент, что комментарии нельзя редактировать. Также, пожалуйста, ваши вопросы оставляйте под этим видео. Вопросы можно оставлять сразу, ну и сделки можно тоже предлагать сразу. И все вопросы, которые вы присылаете... Их вы можете, я их смотрю, потому что часто вопросы могут повторяться. Я рекомендую, у нас есть на YouTube-канале отдельный плейлист. К каждому видео есть тайм-коды с видео Александра. Обязательно посмотрите. У нас есть выпуски с отдельными темами, с индикаторами, именно с сделками. Вы можете сначала посмотреть их, и если не найдете вопросы, то дальше их уже задать, чтобы я их передал Александру. Ну и также у нас есть большое интервью с Александром, которое мы записывали в Таллине. Там можно получить как раз информацию о том как александр пришел в трейдинг да через какие какой путь он прошел вот там как раз о жизни и пути александра очень интересно может быть посмотреть вот с моей стороны это все да не забывайте в целом подписываться на наш канал ставить лайки приходите на следующее видео на следующий вебинар да регистрируйтесь на сам вебинар или смотрите наше следующее видео которое мы добавим на youtube канал с моей стороны это все всем желаю хорошего вечера всем спасибо за участия и увидимся на следующем вебинаре. Ну и кому удобно прийти на встречу на английском языке, то также, пожалуйста, регистрируйтесь на нашем сайте и увидимся на ней завтра. Всем спасибо и до свидания.